Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь портал VFOG.net Добро пожаловать на аргентинскую трассу Буэнос-Айрес Образца 98 -го года Арену восьмого этапа онлайн-чемпионата VFOG Back in History Напоминаю, чемпионата, в котором Пилоты эм, Разыгрывают по-своему Самые знаменитые гонки Формулы-1 Последних приблизительно 20 лет ну что ж у нас остается совсем немного времени до старта поэтому думаю пора рассказать о стартовой решетке второй раз подряд с хереса 97 на пол позиции евгений баринов далее, на Мина... вот здесь забавная ситуация, я вам сейчас расскажу побыстро. нет, я вернусь к этому позже на Минарде Минарде Форд стартует Богдан Холошевский. следом за ним Юрий Воронов на Феррари да, да, не удивляйтесь, на картинке вы видите болит команды Прост, но это именно Феррари и я расскажу вам об этом чуть позже, когда гонка уже начнется, следом Традиционный уже теперь, наверное, напарник Холошевского Антон Плешков. Следом Дмитрий Загоруйко, Вильямс Микохром. За ним дебютант этого этапа Александр Ушанов, Стюарт Форд. Далее Алексей Ермаков, Макларен Мерседес. И Александр Никишин, Заубер Петронос. Пятый ряд открывает Бенетон Артема Емельяненко. С ним соседствует Тирелл Александра Алешина. И далее у нас шестерка пилотов, которая стартует из боксов. Алексей Опарин, его не было вчера на квалификации. С ним сосед по этой линии, с решетки Илья Моисеев. Следом за ними Глеб Воронин, Феррари. И Владимир Ковалев, Стюарт. И закрывают Пелетон на старте Александр Колобенков, Вильямс Микохром и Кирилл Именин, Бенетон Playlife. Гонщики готовы к старту и старт вот-вот будет дан. Так сказать, с трепетом ждем. Всех обороты поднимаются. На устройстве так называемого лаунч контроля. Гонка стартовала. А, не вижу, не вижу. Из-за транспаранта Мальбара ничего. Черт возьми. А, Холошевский вырывается вперед. А следом следом уже Плешков. А, воронов откатывается назад. Кого-то вынесли. Кто-то остался в первом повороте, но всего лишь один человек. А, Евгений Баринов провалился. Его. Нет, он он, он контратакует и возвращается. Нет. Сопротивляется между ними Лак проходит друг через друга. Но Евгений Баринов отвоевывает себе второе место. Следом на третьей позиции Антон Плешков. И, по-моему, далее у нас Артем Емельяненко. Но его выносят в грави. Его проходят очень многие пилоты, которые эта группа замыкает. Эту группу замыкает Алешин. Следы два Вильямса Микохрома. Впереди Загоруйка. А второй «Вильямс» без, без, без переднего антикрыла. И вот как раз это загоруйка, потому что Колобенков его обошел. Далее у нас без заднего антикрыла возвращается в боксы Алексей Ермаков. Следом за ним Кирилл Именин. Только-только сейчас начинают круг пилоты, стартовавшие из боксов. И Ковалев уже без переднего антикрыла. Следом за ним идет Опабин. Потом Илья Моисеев. И только-только сейчас по прямой старт-финиш проезжает Глеб Воронин. И уже какие-то у него проблемы, или он просто не знает, как оттуда выезжать. Ну что ж, лидирует в гонке у нас... Лидирует в гонке Богдан Холошевский. Я вернусь к Воронину, потому что мне нужно посмотреть, что... Нет, на 16-й позиции, значит, еще никто из гонки не вылетел. Ну что ж, лидирует Холошевский, следом за ним Евгений Баринов. На третьей позиции Антон Плешков. Далее Юрий Воронов, потом Арт. Да, это Артём Емельяненко, Александр Алёшин, но его преследует вплотную Никишин и проходит. Нет, без контакта не обошлось и Алёшин контратакует. Что интересно, вообще, ну, вообще-то, ну, не то чтобы это редкость, но это довольно-таки необычно. У нас всего два пилота на прессе, которые являются единственными представителями своих команд. Я говорю о Евгении Бариной и о Александре Алешине, которого как раз на ваших экранах преследует Александр Никишин. И он срезает, едва не выбивает Алешина. И пропускает еще чей-то Стюарт, скорее всего... А между прочим, может быть... Нет, Ушанова, Ушанова, нет, Ковалев слишком далеко. Далее Вильямс, по-моему, без переднего антикрыла. Так и есть. И на этот раз это Колобенков. Следом за ним уже прорвался Именин, Кирилл -Ленин. Здесь у нас только Загоруйка. Потом здесь обошел обошел Алексей Парина и Ковалева Илья Моисеев. И даже Воронин Глеб это сделал. А почему? Потому что... А здесь, здесь у нас даже Ермаков. Ермаков. Потому что Алексей Апарин выезжает из боксов. Видимо. А Ковалев там, видимо, какая-то стычка между ними произошла. Очень похоже на то. И вы посмотрите, у Ковалева. Ковалев держит руль. Э, да, его крутят. У него. Все, это, наверное, сход, наверное, повреждение подвески. Он. Для того, чтобы машина ехала прямо, вынужден поворачивать руль влево. То есть уже какие-то неполадки с машиной. Очень обидно, похоже на сход. Э продолжает лидировать Халашевский. И вот был э такой интересный момент, почему Халашевский на Минарде и почему просто Феррари. А -а -а вот как раз думаю, сейчас можно об этом рассказать. Почему? Потому что... Э -э вот вы смотрите на Халашевского глазами преследующего его Евгения Баринова. Что же там произошло, а я вам расскажу Дело в том, что э, Ну, как я напоминаю, что Алексей Апарин каждому этапу Готовит так называемые сборки <coughs> это, а, Эти сборки представляют собой Урезанные версии модификации Модов э, В данном случае 98-го года Где у всех болидов равная физика Выкинуты все лишние звуки болидов э, А то, что вы слышите, кстати, это я сам вставляю э, для зрелищности. И Баринова разворачивает! Баринова разворачивает, не выдерживает он. Похоже, этого такого прессинга проезжает Плешков, Воронов. А Воронов преследует Плешкова. Ну что ж, я как раз продолжаю рассказывать, что сбился, в смысле, простите. Так вот, когда Алексей Апарин выпустил сборку именно к этому этапу, пилоты. Точнее нет, Флешкова-то было все нормально. Богдан Холошевский, пилот как раз команды Ferrari, стал жаловаться, что при попытке просто для обычной офлайн-тестовой сессии При попытке загрузить трассу протестировать машину, игра просто не загружается. Вылетает с ошибкой. И он считал, что дело как раз в том, что какая-то ошибка была допущена в файлах болида Феррари. То о том же самом потом стали говорить половина примерно Пелетона. Если попытаться за выйти на трассу, то игра вылетает с ошибкой. Однако у другой половины пилотов все было в порядке. И как бы это оставили без внимания. И Холошевский готовился на другой машине. Но. он непосредственно перед началом этапа на трассу вы, кстати, смотрите глазами Артема Емельяненко. Когда непосредственно перед началом этапа и Никишин обогнал э -э, Ушанова. И здесь проблемы у Воронина. Воронина. Это не Воронов. И Воронин разворачивает Ушанова. Э -э, давайте посмотрим поход. Ну, то, что у Ушанова уже не было заднего крыла, это ошибка игры. Но тем не менее, здесь.. Э -э мне кажется, вина бесспорно лежит на Вороне, потому что он все-таки должен. Он все-таки круговой в данной ситуации. Лидировать продолжает Богдан Холошевский. Я продолжу свой рассказ, прерванный вот этим инцидентом с участием Александра Ушанова и э, Глеба Воронина. А, так вот, э, непосредственно перед этапом э, Богдан Холошевский видит, что э, у него все-таки никак не получится выйти на трассу на болиде Феррари и. Э изменяет свою заявку. Там были свободы, болит э команда Минарди в полном составе. И он э перерегистрируется на, э как раз за Шензю Накана на, на, в команду э Минарди. Но э Антон Плешков решил, что ну как бы лучше <составить> оставить Холошевского как напарника и тоже делает то же самое. Перерегистрируется за Ой, я даже не помню, кто в 98-м был напарником э, Накана. Если не память не изменяет, это Бантуэра. Так вот, э, получается, что пара Феррари в полном составе перебирается в Минарте. Таким образом, Юрий Воронов тоже, э, в свою очередь, делает поправку. Он перебирается как раз э, в команду Феррари. Э, то же самое делает Глеб Воронин, который в какой то веке, кстати, нас заслужил посетить этап. Э, чего он делал, если не память не изменяет, с... Э я даже не помню, когда он был последний раз в гонке. Но в квалификации он последний раз был в Монце на первом этапе. Так, в общем, это Воронов. Вот как раз Воронов. Воронов зарегистрировался за Феррари. Но уже потом, когда начался этап «Свободная практика предшествующей квалификации», ведь не забывайте, что там затерли Плешкова. А может быть, это был вообще Холошевский? Нет, это Плешков, это Плешков. А Воронов второй, между прочим. Воронов обошел Баринова. А, так вот. А, выяснилось, что когда Юрий Воронов на трассе, больше половины пилотов, включая там того же Холошевского, Плешкова, а, в общем, примерно 2-3 пилотов, не могут зайти на сервер, потому что при загрузке игра вылетает. Естественно, все быстро сообразили, что виной тому как раз злосчастный болит Феррари. Наконец-то он общепризнанно был Был общепризнан Бракованным. Именно вот в смысле файлов, там какие-то файлы, и, в общем, не загружается игра. И, в общем, ой, как опасно атакует. С контактом. Но здесь, скорее же, ответа контакта становится самбаринов. А, с другой стороны, не так уж и бескорректно атакует нормально так очень хорошо такой так вот э -э -э и кончилось это тем что Воронову и Воронину просто дали организаторы такую как бы можно сказать, приказ команду что да, их гонка, которую они сейчас ведут, если они заработают какие-то очки, то в кубке конструкторов эти очки уйдут, конечно, команде Феррари. Но поскольку техни чисто технически болит бракованный, то им надо будет э прийти на квалификацию гонку на за любую другую свободную команду. Полностью свободной команды оказалась команда Прост. И за нее никто не регистрировался, поэтому пилоты как бы едут официально на за но чисто технически они едут на простых. Но как я уже не раз отмечал по ходу этих записей, это не имеет абсолютно никакого значения, поскольку физика у всех болидов равна, и то, как быстро пилот едет, зависит исключительно от его, как бы пилотских качеств и менее настраивать машину. Четвертым идет. А он не так уж отстает от этой пары. Идет Антон Прыжков. Следом очень тоже достаточно близко идет артем Емельяненко. Следом за ними идет Александр Никишин. Александр Никишин. Фигаляющий, как впрочем, и просто и Тирал. Хотя, по-моему, тирал их уже лишился. Так называемых канделябров. Нет, у Кирилла они сегодня тоже присутствуют. Кирилл Александра Алешина. Ну а за Алешином уже совсем близко, к Алёшину совсем близко подобрался а Кирилл и Менин, и он будет атаковать, потому что Кирилл и все-таки традиционно едет быстрее. А, не участвуют в этой борьбе, конечно, многие сильные пилоты, там, Ковалев, Опарин, но они вчера не пришли на... Ермаков, Ермаков атакует... Вильямс, Вильямс, по-моему, Колобенко и проходит. Вильямс этот, кстати, между по-прежнему без переднего антикрыла. И это действительно Колобенков, он теряет позиции, но упорно не заезжает в боксы. Мне интересно, непонятно такое поведение. Э -э, Моисеев. Следом за ним опарин. И Опарин его проходит. Но.. Нет, это. Их Заубер пропускал на круг. Может быть, опарин догоняет как раз не Моисеева, а не Кишина. Но Кишин его об обогнал больше, чем на круг. А вот э, то, что опарин, э, так э, на такой низкой позиции, это объясняется очень просто. Просто он не сумел к этому этапу, э, ну, скажем так, э, тоже подготовиться, как э, э, в самое. Вот впереди мы видим Колобенкова, все еще без переднего этих крыла. А -а -а, ошибается мы Ошибается это все-таки Никишин Или Нет, это действительно был Никишин Ибо Илья Моисеев у нас, к сожалению, сходит Ну что ж, одним залбером становится в этой гонке меньше Продолжаются проблемы у Владимира Ковалева Но он все-таки сопротивляется А нет, это Ушанов, простите, простите Ушатов это На 14 место скатился, какой кошмар Что же у него случилось Скатился на 14 место, ужас Стартовал потом шестым. А, но это все не так плохо. Чем.. Уж лучше, чем у Ковалева. Потому что, как видите, Ковалев сошел. Обидно. Уже на две машины стало меньше. В гонке. А, лидирует у нас по-прежнему Богдан Холошевский. И. по-моему, далеко. Ой-ой-ой, как далеко у нас Баринов. Ой-ой-ой, как далеко Баринов. Зато Баринов на втором месте. Ведь. А Воронов только сейчас э, как раз на третьем э, Видимо, Юрий все-таки уступил Уступил э, под э, атаками э, Евгения Баринова э, Четвертым идет Плешков. И, по-моему, Воронова он не догоняет э, Здесь у нас на пятом месте Артем Емельяненко э, Здесь я за... не вижу Это Никишин, это однозначно Никишин а что это был за обгон? Это был как раз обгон э, вот в этом же самом месте, круг или два назад. Апарин вернулся в один круг с ним. Потому Да, потому что опарин сейчас едет объективно быстрее, но проигрывал много, целый круг. В том числе из-за своего раннего визита в боксе, вызванного столкновением, предположительно, с Ковалевым. И теперь просто пользуясь тем, что он быстрее вернулся в один круг. Следом за опарином идет, простите, за Никишиным идет... Э, Именин, который в очередной раз сейчас будет обгонять на круг Колобенкова Мне непонятно поведение пилота Вильямс И сейчас его напарника будет обгонять также Дмитрий Загоруйко, да, Вот это и делает След за Дмитрием э, Горойка у нас идет э, Тирал. Э, Тирал... Э, Александр алешин и с ним в один круг пытается обогнать и вернуться э, как раз э, тоже нас. Из а ну из Тюртов у нас остался Александр Ушанов, да, конечно. же. Э, следом за Алешиным у нас по-прежнему идет. Э, Алексей Ермаков, но идет он чудовищно далеко, и тут ни о каких атаках за позицию речи быть не может. За Ермаковым в приличном отдалении идет Алексей Опарин. Но здесь не все потеряно, учитывая их традиционную разницу в скорости. Вполне возможно, еще не все для парина потеряно. Следом за опарином идет а, Колобенков. Как раз Колобенков. И он, по-моему, сейчас на трассе последний. 12 место. Нет, не последний, явно. А, потому что позади него Ушанов на 13 месте. А, а почему на 13 -м? Потому что у нас еще и Глеб Воронин сошел. Вот в чем дело. А Ушанов-то почему провалился? Я же совсем забыл. Потому что как раз Воронин в него врезался. И пока Ушанов плелся в боксы и чинил там свою машину. Поломка заднего антикрыла, не шутка, кстати. Его обогнал практически весь пелетон. И сейчас Ушанов, по-моему, действительно идет последним на трассе из тех, кто вообще остался. А осталось у нас, напоминает, 13 машин. Ведет эту кавалькаду гонщиков Богдан Халашевский. И у меня складывается... Нет, Баринов отстал. Баринов очень отстал. Но, тем не менее, складывается ощущение, что все-таки именно в данный момент у Баринова темп повыше. Ну что ж, посмотрим, может быть, эти два пилота подарят нам интересную борьбу. Все-таки борьбы за лидерство у нас не было давно. Воронов отстает от Баринова, пока не существенно, но разрыв растет. То же самое можно сказать. Хотя нет, вот отрыв как раз между Вороновым и Плешковым более или менее стабилизировался. А, Емельяненко тоже пока не в состоянии догнать Плешкова, но и не отпускает его. А, слишком далеко уже от них, наверное, не Тишин и будет просто пытаться ехать на этой же а, позиции. А, Какие-то проблемы у Макларена. Проблемы у Макларена. Вот только не пойму кто. Ермаков. Нет, опарин, опарин. Это, знаете, да-да-да, как на прошлом этапе, как в Хересе у Загоруйка и как у Холошевского в Сузуки. Неужели дисконект? Так, вернемся. Будем следить. И неужели наконец-то посетил боксы Колобенков? Невероятно, но факт, но даже посещение боксов Колобенкова не помогло ему. И он выезжает оттуда без переднего антикрыла. Эм.. Что-то сегодня механики Вильямса не в духе. Визит в боксы не помог Ушанову здесь Колобенкова. Я имею в виду визит в боксы, конечно, самого Колобенкова. По-прежнему из сошедших у нас на сервере остался только Илья Моисеев. Здесь мы смотрим за Богданом Холошевским. Баринов. Баринов, по-моему, немножко начинает подхай... Да, уменьшать отрыв. Здесь все по-прежнему. Вот мне только интересно, судьба Опарина. Так, здесь у нас кто? Алёшин. Вот, Макларен, чей-то Макларен, но.. Макларен, этот Алексей Ермакова. Все, все, сход. Я как раз успел поймать этот момент. Сход э, Алексея Опарина. Увы. Увы, вторую гонку подряд не завершит. Э, Алексей Опарин. И если второй раз подряд победу одержит э, Богдан Холошевский, напоминаю, он победил в Хересе, то, то он возглавит чемпионат, по-моему. Я точно не могу. Но, по крайней мере, если он не возглавит чемпионат, то отрыв э, по очкам будет минимальный у Опарина. Такой минимальный, что там, наверное, ну, максимум 3 очка. Я точно... Я просто сейчас не имею информации о... В очках в чемпионате в личном зачете пилотов так слегка я дезориентировался алёшин алёшин и он сейчас на девятом месте то есть на пороге входа в очковую зону следом за ним нет там была минарди пешкова или халашевского но она обгоняла на круг да это как раз Холошевский и алёшин его благоразумно пропускает Баринов нет, отрыв еще немного вырос, отрыв вырос. Ну что ж, посмотрим, у пилота в конце концов кончается топливо, изнашивается резина. Еще все может быть лидерство Холошевского небезоговорочное. В то время как Воронов все-таки начал отпускать вперед Баринова. Далее, нет, отрыв такой же между Вороновым и Плешковым. И то же самое, можно сказать, о Артема Емельяненко держится, держится в группе, так сказать, лидеров. Хотя, пятое место я сомневаюсь, что уже входит в группу лидеров, но, тем не менее, очень неплохо едет. А в Барселоне, на трассе Каталунии моннелло в 96 год, он, по-моему, тоже приехал в пятом. Да, именно так, если мне не изменяет память. Далее у нас э, Никишин, и к нему вплотную подобрался Кирилл Именин. Давайте посмотрим. Ну, вплотную сказать трудно, но Именин, видимо, идет быстрее и догоняет... Другой борьбы у нас пока, видимо, нет. Здесь у нас Дмитрий Загоруйка эм... На восьмом, если не ошибаюсь. Вместе, да, на восьмом, ибо Алешин девятый. все еще держится на этой позиции. Десятым едет Алексей Ермаков. На единственном оставшемся в гонке Макларене. Далее у нас Ушанов. Шанов, который обогнал таки Колобенкова. А почему? Потому что Колобенков таки заехал в боксы и таки поставил себе переднее антикрыло. А, ну что ж, я думаю, судя этапа будет вопрос к Колобенкову, потому что э, его долгое пребывание на, на трассе без переднего антикрыла, причем сознательно, это все-таки нарушение норм безопасности, как-никак. А, так, по-прежнему у нас Моисеев на сервере. Обидно, кстати, за Илью, потому что, как-никак, прошлый этап, где он участвовал, опять же, та же самая Каталуни Монмела 96, там он все-таки приехал к финишу. А, так, здесь у нас Холошевский. и где же у нас Баринов? Баринов обходит, в свою очередь, и, вы знаете, Баринов очень заметно приблизился. Он выносит. Алешин либо растерялся, либо сознательно проявил неуступчивость и просто вынес Евгений Баринов, к счастью, без повреждений. И там сейчас будет Колобенков, а может быть Загоруйка. Но вообще-то, по идее, все-таки Колобенков. В общем, какой-то Вильямс. И... Сумеет ли обогнать без проблем? Самое главное сейчас, я, собственно, почему так... Нет, это Загоруйка! Почему я так резко переключился на Баринова и стал о нем говорить? Потому что резко стал сокращаться отрыв Холошевского от Баринова. То есть, да, существенно сократился. Ну что ж, значит, скоро будет борьба, я так понимаю. Воронов по-прежнему третий, за ним по-прежнему пытается угнаться Антон Плешков. Здесь у нас Емельяненко. И Менин обидно проглазели. Проглазел я. Но не только. И, наверное, Никишин в боксах побывал. Да, да, не иначе. Не иначе. Никишин был в боксах. Я только так могу объяснить то, что он пропустил не только Именина, который шел следом за ним, но и Загоруйка. Очевидно, выносит, выносит немножко. Очевидно, что, по-моему, Никишин был в боксах. Следом за ним идет ну, в достаточном отдалении идет э, Алексей Ермаков. И вообще, вы знаете, я так смотрю, что. Э, опа! Без заднего антикрыла, по-моему. Да, очевидно, без заднего антикрыла и без переднего даже антикрыла едет сейчас по трассе э, Александр Алешин. Если честно, непонятно, почему он так упорно... Хотя, может быть, это произошло не вследствие удара от Евгения Баринова. Может быть, это он уже после. Так что, может быть, только и не имел возможности ехать в боксы, только сейчас туда поедет. Давайте потом посмотрим. А здесь у нас Александр Ушанов. И, по-моему, он догоняет... Нет, Колобенков он уже обогнал. Прошу прощения, я ошибся. А здесь, да, это Колобенков. Знаете, я вот просто пока смотрю вот а, на, на болид, особенно через вот, эти, так называемые он камеры, бортовые камеры, я как-то заметил, что вот, в общем-то, в, э, в 98-м году, уж особенно в 97-м, э, конечно, были команды-клиенты резины Бриджтоун, но вообще их было меньшинство, особенно в 97-м. Ну, в общем-то, и в 98-м тоже. А я, вы знаете, так смотрю, что... Очень мало здесь наоборот. Здесь как раз клиенты Гудиера в меньшинстве. Эм, ну, это если, конечно, считать, что просто использовал Бриджстоун. Хотя у нас просто-то все-таки больше Феррари сегодня. Э, продолжается сокращ... Продолжает сокращаться отрыв эм, э, Холошевского от Баринова, в то время как э, отрыв Баринова от Воронова растет. И Плешков плешков что-то очень далеко. Может быть, какая-то ошибка или заезд в боксы. Ну что ж, отрыв, конечно, вот Индинка Кирилла Именина чудовищный, но, по-моему, Именин идет быстрее. Так что Артему придется хорошенько подумать, как удержать своего напарника позади. Uh, не так далеко от имени идет uh, Дмитрий Загоруйко, но Дмитрий Загоруйко не в состоянии выдерживать темп коман uh, пилота команды Беннетн. Uh, По-прежнему вслед за Загоруйко идет uh, uh, Александр Никишин, но он не так уж и, в общем-то, надо сказать, далеко. Uh, Никишина только что обогнал кто-то из Минарди. Может быть, Холошевский, может быть. Uh, Лешков, Один из Бинарди а У меня такое впечатление, что только что в боксах побывал Ар Алексей Ермаков а, Нет, в боксах скорее побывал как раз а, Алешин Потому что, да, мы видим у него оба антикала на месте И он пропустил Ермакова а, Ну что ж, здесь у нас по-прежнему Александр Ушанов а, И идет он сейчас, если не ошибаюсь, на на одиннадцатом месте Интересно, почему может быть кто-то еще зашел? А, -а, а, у нас в боксах э -э, Евгений Баринов. Нормальный, не самый медленный пидстоп. И я так понимаю, что скоро на пидстоп заедет Холошевский. Хотя это зависит от того, какой так скон их брал. Потому что после Фереса Холошевский говорил, что вообще изначально на гонку, даже несмотря на то, что он вначале был так быстр, и его даже Плешков пропустил, чтобы не рисковать. В боксах кто-то из Беннетонов, и это Емельяненко. Однако этого пока не до... Нет, этого недостаточно, чтобы его обогнал э -э, Еменин, но Еменин к нему серьезно приблизится. А, далее у нас по-прежнему Загоруйка, Кишин, Ермаков, э Алешин, Ушанов. Я вот только все никак не соображу, кто же у нас сошел, что... Колобенков, будучи последним на трассе, идет 12-м, а не 13-м, не 14-м, как раньше. Вот помню, что сошли. А, да может быть опарин. Потому что сошли Ковалев, Апарин. Моисеев. Воронин. Да, все правильно. Тогда да, 4 пилота сошли, стартовало 16. Да, все правильно. Ну что ж. Холошевский у нас сейчас.. А на вторую позицию временно выходит э, Юрий Воронов, это как раз потому, что э, Евгений Баринов был на пидстопе, и его атакует, атакует Антон Плешков на Ленарге. Точнее, я бы не назвал-то атакой, в конце концов, сейчас пока я не могу определить, кто из них едет быстрее, но близко очень оказался Антон Плешков. И если Антон Плешков сейчас сможет э, обогнать Баринова, то, может быть, он сыграет как бы на своего напарника, э, ну... Конечно, разумеется, в рамках разумного И встал Там что-то... Сейчас я попробую посмотреть Потому что что-то с Алешиным Из двух Беннеттов по-прежнему впереди Эмильяненко Какие-то проблемы были у Загоройкова Атакует Никишов Никишин, простите очень Извините, перепутал Никишин Никишин И Никишин выносит Загоруйка. Загоруйка воткнулся в стену Оторвало переднее крыло однозначно Может быть даже и заднее а Александр Алешин у нас похоже сошел а Антон Плешков между тем не в состоянии держать темп euh, Баринова. Ну что ж, и, -и, -и, и сходит Загоруйка, обидно Да, точно Таким образом, в, на восьмое место разом за счет двух сходов э, Алёшина и Загоруйка перемещается... Кто? Перемещается Алексей Апарин. Э, ну, а седьмое место будет удерживать Александр Никишин. Но, если честно, мне вот это немножко непонятно, потому что не самым корректным образом обогнал э, Александр Никишин. Э, Дмитрия Загоруйка. Просто произошел контакт и за воркнулся в стену. Ну что ж, ну, по крайней мере, всему всего надо извлекать хорошее, по крайней мере, это была борьба. Эм... Так, а как далеко у нас... А у нас Ермаков очень недалеко от эм, Никишина. Вот только я не могу понять, он действительно так близко идет к Никишину или он отстает на круг и так близко идет чисто по трассе. Ну что ж, если Ермаков э, будет ехать быстро, быстрее, чем Никишин, мы вполне это выясним. Э, да, здесь по-прежнему как раз Дмитрий Загоруйко. Э, потому что только сейчас Ушанов. Ой. Хлопенков сейчас идет по трассе, и он одиннадцатый, Но это... И срезает! Нет, все-таки ворачивает машину. А, на... Числится одиннадцатым, но на самом деле он просто еще не проехал тоже количество кругов, что успел проехать Дмитрий а, Загоруйко. И вообще он 10 -й. У нас всего 10 машин осталось на трассе, очень обидно. А, Холошевский по-прежнему первый. Вслед за ним не на таком уж и большом удалении. А, нет, на большом, простите, я просто перепутал повороты. А, уже сильно позади едет а, Юрий там, Воронов. А, далее на третьем месте Евгений Баринов. он отрывается, действительно отрывается от а, Антона Плешкова. Да, Антон, его темп держать абсолютно не в состоянии. Так, пятым и на пятом-шестом месте по-прежнему идут Беннеттоны и по-прежнему э, Емельяненко впереди, а Именин э, на, на шестой позиции. Седьмым едет Александр Никишин после этого обгона столкновения Загоруйка. Э, далее едет э, да, Алексей Ермаков на Макларене. Э, далее Александр Ушанов и на десятом месте по-прежнему числится Загоруйка но на самом деле как бы 9 у нас уже э, Колобенков мы как бы его имеем в виду что он пока 1 но на самом деле когда он пройдет то же количество кругов что и Загоруйка э, он будет уже я имею в виду Загоруйка уже станет одиннадцатым, а Колобенко станет 10 -м. Ну что ж я так думаю что в принципе по сравнению со стартовой позицией Дмитрия Загоруйка в целом, э, провальное выступление команды Williams, но зато в какой-то веки, а по-моему даже впервые из э, э, Ималы Сан-Марина 1994 -го года, впервые команда Williams э, участвовала в гонке полным составом. Хотя до финиша доедет как минимум лишь один пилот. А точнее, наоборот, как максимум. Довольно-таки сильно уже отстает Воронов от... Э, Холошевского. Но здесь, по-моему, никакой борьбы и не будет. Вопрос только в том, когда поедет в боксы Холошевский и когда поедет в боксы э -э, Воронов. Потому что сейчас Евгений Баринов идет быстрее их обоих. А -а -а, так что там, когда Холошевский поедет в боксы, может быть и борьба по получится. Э -э -э, ну или по крайней мере то же самое будет с Вороновым. Потому что то, что он сейчас идет на втором месте, это вовсе не обеспечивает ему, так сказать, второго места. И вообще, я вот сейчас смотрю на этот индикатор времени. Прошла только одна треть дистанции. у меня такое чувство, что если Баринов так рано заезжал, он либо идет на тактику двух пидстопов или на тактику трех. А вот на какой тактике Холошевский с Вороновым? Мне непонятно, потому что если соответствовать тактике двух пидстопов, то им еще далеко не поздно заезжать э, на пидстоп. А вот в, на пидстопе только что побывал э, Плешков. И вообще у меня такое чувство, что он уже там был. Не изменяет ли мне память? А может быть и нет. Нет, по идее не был, Потому что если бы он там был, ему вряд ли удалось удержаться на четвертом месте на котором он сейчас по-моему все равно остается давайте посмотрим да отрыв был сильный и он по-прежнему четвертый. Э -э но у нас в боксы заезжает в свою очередь Иминин. Э -э и правда я сомневаюсь что его успеет догнать никишин э -э нет шансы есть давайте посмотрим шансы есть Нет, нет, вон там впереди, вы, я не знаю, видите ли вы, но я вижу, там впереди как раз ехал ехала голубая машина. А поскольку это не может быть второй Залбер, Моисей сошел, вот это кто-то из Беннадоффа, Артем Емельенко был абсолютно не там. Так что э, у нас удерживает, да, точно, Емельин э, у нас сейчас удерживает шестое место. А в боксах у нас Алексей Ермаков. Да, здесь такой, кстати, очень опасный э, въезд на питлейнг. Ну, точнее, опасный он как раз для тех, кто сильно торопится туда въехать. Если ехать аккуратно, то ничего не случится. А, Ушанов нет, Ушанов догнать его не сможет за счет за счет предстопа. А Колобенков вообще самое последнее, о чем мы тут с вами, как говорится, говорим. А, ну что? Что ж, у нас э, Холошевский заканчивает очередной круг, Воронов все еще второй, а Баринов догоняет Воронова. Но вот только так, давайте посмотрим. Нет, на пикстоп не заезжает э, Холошевский. Заедет ли туда Воронов? Э, вопрос не самый сложный, но выяснить нам это не суждено в самом ближайшем времени, потому что до заезда на пикстоп еще два поворота. Давайте посмотрим. Заезжает... Заезжает в боксы. Вот как я это вовремя почувствовал. Таким образом у нас сейчас... Да, Евгений Баринов становится вторым. Евгений Баринов возвращает себе второе место. Вот только что там сейчас... Да, это Воронов на третьем месте. Лешков его догнать не успеет. Пятым по-прежнему идет Емельяненко. И по-прежнему шестым идет именем Оккупировала пятые шестые места команда Беннетан. А Никишин у нас седьмой. Замыкает очковую зону. По-прежнему Алексей Ермаков на своем Макларен Мерседесе. Так, здесь, ну да, это по-прежнему Александр Ушанов на своем Стюарт Форде. А это по-прежнему Александр Колобенков, по-моему, сейчас у него Uh, он идет последним, но непосредственно на трассе идет следом позади uh, Поронза Маклареном uh, Маклареном Алексея Ермакова. По-прежнему из сошедших на сервере остаются Дмитрий Загоруйко и Илья Мэсеев. Uh, Халаш... Богдан Холошевский по-прежнему лидирует в этой гонке. Uh, так, что у нас здесь, это, точнее, простите, кто у нас здесь, было бы uh, корректнее спросить uh, И это Евгений Баринов, который, который очень далеко позади uh, Богдана Холошевского Но напоминаю, что это все еще только потому, что за всю гонку пилот команды Минарди ни разу еще не был в боксах И он обходит на круг обходит на круг одного из э, пилотов команды Беннеттон вот только пока не могу сказать кого именно, но я склоняюсь к тому, что это скорее Мегин, чем э и не заезжает в боксы по-прежнему. Э отвечая на вопрос, кого же он обгоняет, это все-таки Ельяненко, все-таки Ененко Обходя... охо... будет обходить сейчас в Калашевский на круг. Э э да, именина он обошел уже давным-давно. Мне показалось, что какие-то проблемы у Антона Вишкова. Но Нет, это действительно мне только показалось. Там абсолютно все нормально едет, по-прежнему сохраняет свое четвертое место. А, Следом за ним Артем Елинка, который еще не пропустил. <звы> с этой камеры не видно, что показывают зеркала Беннеттона, Ну что, пора бы уже пропустить. Нет, там на самом деле просто холошевки еще не настолько близко. Здесь туда подвинулся и поднял педаль с э, акселератора. Э, ну что ж, примерно круг ушло у Емельяненко на то, чтобы подпустить к себе Хлашевского и подпустить его на круг. Ну что ж, пока у нас обста обстановка на трассе стабили стабилизировалась, борьбы никакой нет. Вот разве что сейчас э, Юрий Воронов э, будет обходить на круг э, Александра Никишина. На пидстопе, на пидстопе Александр Ушанов его обогнал, но обогнал на круг Эроус Харт имени Баринова. продолжает ехать, и надо заметить письма, не аккуратно ехать. Александр Колобенков. Ну что ж, давайте посмотрим. Сейчас Богнат не может заехать в боксы. И даже сейчас он этого не делает. Ну что ж, пара, Наверное, уже, сейчас я еще раз посмотрю счетчик времени. Я все-таки делаю вывод, что скорее всего тактика одного пит-стопа. А это значит, что Алексей... Ой, простите. Нет, не Алексей, а Парину, конечно же, он давно сошел в Евгению Баринову. Если он собирается бороться за победу, есть о чем подумать. Может быть, как-то изменить тактику, применить какой-нибудь хитрый тактический ход. Не знаю. Но я, тем не менее, напоминаю, что он идет быстрее по трассе, чем Холошевский. Йдет Том быстрее, но Холошевски слишком далеко. Хотя, конечно, этот отрыв очень сильно уменьшится, когда Холошевский поедет в боксы. Баринов сейчас чуть быстрее за счет того, что.. Да, Баки-то у него тяжелее, но у него свежая резина. В то время как э у Холошевского она уже заметно изношена. Юрий Воронов, Юрий Воронов все еще третий. И, по-моему, по-моему, он начал подпускать к себе. Слегка. Нет, нет, нет, нет, нет. Еще очень много. Может быть, даже если Антон идет сейчас быстрее, все равно отрыв слишком большой. Здесь без форс-мажорных обстоятельств. Ничего Антону не удастся сделать с преимуществом Юрия Воронова. Отрыв у Халашевского, по-моему, сейчас даже несколько вырос. Но я сейчас все-таки хочу сфокусироваться на Богдане, потому что совсем скоро ему предстоит визит в боксы, ибо сейчас уже, по-моему, почти что середина дистанции, и он будет сейчас, кстати, обходить на круг Алексея Ермакова. Или не будет, если зайдет в боксы. Нет. Ермакова на круг все же обгонит, потому что Богдан Cambodia, потому что в боксе он не заехал. Я сейчас еще раз позволю себе посмотреть на счетчик времени. Нет, это пока не середина дистанции. Середины еще приблизительно ну, где-то 10 минут. Нет, чуть меньше. Нет, не 10, конечно, минут. Где-то минут 5. 5 минут э -э может даже чуть меньше и только может быть тогда богдан хорошевский заедет в боксы что у нас э, где у нас вот, баринов э -э, баринов все-таки подсократил отрыв и ему кстати в свою очередь скоро предстоит обходить на круг один из беннетанов который вылетает с трассы и это я все-таки успел разглядеть шлем хоть приблизительно, шлем Александра Вурца, значит это Кирилл Именинг. Значит, а... а тема Именинга Баринов пока на круг не обгонял. У меня такое впечатление, что Ермаков начинает постепенно догонять Никишина. Возможно, я ошибаюсь. <laughs> Ушанов. <betcha> <hoffe Engagement> Александр Ушанов, который идет... Сейчас на девятом э, нет на девятом месте он только что на ваших глазах обошел на круг Александра Колобенкова, который идет десятым. Невероятно, но факт. А -а -а -а. По-моему, Холошевский был в боксах. Может быть, был, потому что как-то странно подсократился отрыв. Может быть, я ошибаюсь. Нет, нет, не мог он это сделать, потому что, а, я ошибся, скорее Баринов приблизился, потому что я вижу позади холошевского Макларена Алексея Ермакова. Если бы э, холошевский э, заехал в боксы, то Макларен бы это однозначно вновь вырвался бы вперед. Вырвался вперед чисто на трассе, а так проигрывает уже круг, а может быть, уже и не один. Заедет ли сейчас? Нет, по-прежнему не заезжает. Где Баринов? Нет, Баринов далеко, далеко Баринов. Отрыв сокращается, но далеко. Хотя я еще раз напоминаю, что это не так уж и далеко будет, когда Флашевский в боксе все-таки заявится. Воронов по-прежнему третий и по-прежнему Плешков четвертый. Пятый Емельяненко. Шестой. Менин, Александр Никишин 7, Алексей Ермаков 8, 9, Александр Ушанов, деканция связания и последний, десятая позиция, Александр Колобенков, Вильям Микохром. Из сошедших у нас остался только Дмитрий Загоруйко и Болья Моисеевский Патинов Сержер. Обидно. Впрочем, это не так важно, потому что, как-никак, он все равно сошел. Еще в начале. Я вот, кстати, ну, конечно, таких вот э, онлайн-пилотов э, глупо сравнивать с реальными пилотами Формулы 1. Но, вы знаете, просто сегодня я Моисеев ехал на Заубере, Заубер Петронов, э, Заубере Жана Ализи. И вы знаете, мне так невольно э, возникают ассоциации, что хочется просто юма и силы сравнить с Жаном Ализи, потому что, как вы все знаете, если вы, конечно, знакомы с историей Формулы 1, что Жанну Ализи в течение всего он вообще в гонках, в общем, не самый большой любимчик фортуны, и, в общем, он постоянно не везет. И учитывая, что в скольких гонках участвовал Лео Моисеев, хотя, конечно, не во всех. И сколько раз он доехал до финиша, то есть всего один, а, в общем-то.. Вы, вы меня понимаете так и подмывает его сравнить а, а, с жаном лизит по как бы уровню невезения а, по-прежнему по-прежнему не заезжает в боксы а, богдан лошаский но почему-то мне кажется что впереди него едет ермаков нет ермаков едет позади он догоняет кого-то другого догоняет он Неуж не, не уж-то да холошевский догоняет топарника по команде вот в чем дело да боганство сегодня, конечно очень быстро даже как-то складывается впечатление что побыстрее чем эм... А вот заедет ли в боксы? Нет Вновь Хавашевский едет мимо а -а -а -а. Никишин по-прежнему седьмой, восьмой по-прежнему Что, неужели сход? Да, к сожалению, гонку покидает очередной пилот И на этот раз это Беннеттон, Кирилла и Менина Очень-очень обидно Таким образом, все, кто шел впереди него. ой ой Срезает Александр Колобенков! Нет! Вы посмотрите, разворачивается и таки едет к нужному направлению. Эм... Ну что ж, давайте посмотрим тогда, если с учетом схода именина Холошевский первый, второй э, кто? Второй Баринов, а третий Воронов, четвертый Плешков. Пятый Емельяненко, шестой теперь Александр Никишин, теперь седьмой Алексей Ермаков, восьмым числится Кирилл Иминин, но вот теперь его обгоняет Ушанов, Ушанов восьмой и Колобенков девятый, только сейчас он доехал до того места, где он съездил тогда, забавно. Этого участка, который, кстати, срезал Александр Колбинков, этот участок был намного короче в предыдущих версиях трассы. Вообще-то, трасса много переживала реинкарнации, там, всяческие конфигурации разнообразные. Конечно, она стала... И Халашевский, наконец-то, в боксах! Халашевский заезжает в боксах. Где Баринов? Нет, Баринов далеко, но здесь еще может что-то измениться. Вот, давайте смотреть... Я, я разговаривал о трассе, говорил о трассе, сейчас эта трасса. Ой, какой короткий что Эта трасса была больше. Сейчас больше похожа на, скажем, Иммулу отчасти. Отчасти на Хунгара Ринг, отчасти на тот же Херес. Но раньше это была очень такая скоростная трасса. Больше, может быть, напоминала как раз Иммулу до перестройки 95 -го года. Так, где Ба... Баринов близко? Ой, как Баринов близко. По-моему, Холошевский стал ехать очень медленно. Неужели настолько заправлена машина у него теперь? Смотрите, даже немножко вовнутрь вылезает на траву. А Баринов уже на в той же прямой. Баринов очень близко, и он догоняет Вон его уже видно там Какие-то проблемы у Халашевского, однозначно Он в медленных поворотах абсолютно не держит Еле-еле просто едет Минарди Неужели какие-то технические проблемы? Вот, мы уже глазами Баринова видим Халашевского какие-то технические проблемы первый раз за весь чемпионат подстерегли Богдана Холошевского И посмотрите, едет в боксы! Лидер Евгений Баринов. Он впервые возвращает себе лидерство после своей полупозиции. Ведь старт, я повторяю, он буквально с первых метров вступил Богдану Калашевскому. Ну что ж, это, конечно, не борьба. Но вы посмотрите, очередной пидстоп. На этот раз еще быстрее. Нет, вообще-то на самом деле так же. Но что же было не так? Возвращается как ни в чем не бывало. Интересно, у кого-нибудь еще пропустил? Нет, второй, второй. Значит, воронов сильно-сильно отстает. А, ну что ж, надо смотреть. Надо смотреть. Ибо мне это все-таки как бы непонятно. Борьба там была. Борьба была, потому что а, Евгений Баринов активно догонял до стопа э, Холошевского. Он активно догонял Холошевского, потому что Холошевский ехал медленнее. У него были более пустые баки, но у него была очень сильно изношена резина. А, Баринов, Баринов Баринов, вообще идет у нас на два пидстопа. Ему еще один предстоит. В то же время Холошевскому какие-то проблемы подстерегли на первом пидстопе. Он тут же был вынужден заехать на еще один. И сейчас он... Нет, сейчас он вот здесь... Вот здесь у него были стали очевидные большие проблемы. А здесь он все-таки едет быстрее. Значит, какие-то там, может быть, какой-то плохой комплект резины попался или что-то еще. А воронов-то как далеко к Холошевского, даже несмотря на этот контингент с непонятным подстопом. Значит, вот у нас на пятом месте по-прежнему Артем Яненко, шестой у нас по-прежнему Александр Кишин. И по-прежнему седьмым идет Алексей Ермаков. Мне показалось, что нет Дермакова перенести крыло на месте. Восьмым идет Александр Ушанов. И кто-то его сейчас будет обходить на круг. Вот только кто же... Минарди. Вот только чья. Колобенкова продолжаются проблемы. чья это будет Минарди? Это, конечно же, Богдан Холошевский. Баринов Баринов отрывается, Баринов отрывается. А, то есть борьбы непосредственно на трассе нет, но борьба позиционная за лидерство. Ибо мне кажется, что еще эта борьба не окончена. Не будем забывать, что как никак Баринову предстоит еще один пит-стоп, как минимум один пит-стоп. Ну что ж а он не так, а Холошевский-то нет, все-таки, я хотел сказать, не так сильно отстает, а все-таки сильно. А, ну что ж, смотрим на этот раз с глазами как раз Евгения Баринова. Эрол Старт. Ну что ж, очень неплохую гонку проводят. Я, конечно, знаете, я все-таки сомневаюсь, что Евгений Баринов смог бы составить конкуренцию Холошевскому а, какой-либо... Нет, вы, простите, я немножко не то хотел сказать. Просто я хотел сказать, что если бы, например, в своей привычной форме выступал Алексей Апарин, если бы он как бы имел вот он, второй раз второй этап подряд, он говорит, в том числе не пришел он на квалификацию, может быть, что по каким-то там личным причинам, ну, оставим эти причины, пусть он оставит их как бы не будет их разглашать, это его право. Значит, хотя на самом деле там что-то проблемы, ну, типичные студенческие сессии, курсовые, что-то такое. В общем, как бы там ни было, второй этап подряд Алексей полин не может выступать в соответствующей себе самому форме, и я считаю, что если бы он в этой форме в своей выступал привычный то вряд ли бы Евгений Палинов был бы в группе лидеров. В почковой зоне бесспорно, но вот в группе лидеров я все-таки сомневаюсь. А, так, сейчас. Как раз Баринов приближается к соезду на пит-лейн, э к последнему повороту этой трассы, к предпоследнему на самом деле. А, а где у нас Халашевский? А Халашевский, нет, я не могу сказать, сократил ли он отрыв. Давайте вот посмотрим, э -э Да нет, ну Баринов, например, вот, сейчас будет, скажите, пересек, кто начал очередной круг, линию старт-финиш пересек. Так, со временем, середина дистанции минула. Минулась издина дистанции. Прошло примерно три пятых гонки. Три пятых части гонки. Холошевский линию старт-финиш пересекает вот только сейчас. Да, только что. На третьем месте, не так, кстати, далеко от Холошевского идет так называемый сегодня Феррари, Просто Юрия Воронова. Далее. Только что на круг обогнал Алексей Ермакова. Минарди Антона Плешкова, чуть поодаль идет, там Аль, Артем Емельенко, но я видел занос, занос а, Александра Никишина, и это, между прочим, было в борьбе за позицию, ибо Алексей Ермаков, видимо, все-таки догнал Никишина, и Никишин теперь, э а у Никишина, по-моему, какие-то проблемы вдобавок, седьмое место, да, на седьмом месте, давайте посмотрим, что же не так. Залбером Александр Никишина. Не Нет, здесь вроде бы все нормально. Может быть просто.. Нет, не вписывается в повороты Залбер. Не вписывается. Эм, хотя может быть это просто виной всему изношено резины, или там, например, просто тот факт, что как бы за Потому что, может, занервничал Александр из-за этого обгона. Викции Ермакова, как бы там не было. Э -э нет, вы знаете, наверное, то же самое, что... Просто я вижу такие, как бы, немного схожие симптомы Я так подозреваю, что это то же самое, что было у Антона Плешкова. Я, кстати, вам, должно быть, задолжал рассказ о том, что же случилось с Антоном Клешковым в Хересе 97. а все просто. Тормоза. Не выдержали тормоза. Э -э, между прочим, эта трасса, я имею в виду Херес, она почти... Это как бы незаметно, но вообще эта трасса очень требовательна к тормозам. Практически на уровне с Канадой или, скажем, если с современным, с Бахрейном. И у меня такое впечатление, что не тишина сейчас мучить та же проблема, а именно тормоза... Явно что-то не в порядке с тормозами, но Никишин продолжает движение. И я надеюсь, что ничего, что даже если он будет ехать так медленно и терять позиции, я все-таки надеюсь, что он доедет. Потому что уж лучше приехать самым последним, чем не приехать вовсе. А, ну, как мне кажется. А, хотя это если говорить о просто борьбе за различные позиции, за очки. А может быть кто-то из тех, кто привык бороться за чемпионство, может быть со мной не согласен. А, хотя знает и поэтому по этой причине вот только Никиш на еще не обогнали ушанов и колобенко колобенко у этого вообще по моему не светит, не скоро лидер у нас по-прежнему баринов и он атакует на круг пытаясь обогнать на круг артема что касается холошевского то я знаете мне трудно сказать сокращается ли отрыв между ними но я точно могу сказать, потому что я не вижу такого, в общем, о чем я пытаюсь сказать, в общем, Холошевский. если он не приближается к Баринову, то вот э, я не могу точно сказать приближается или нет, то по крайней мере я вам точно могу сказать, что он его не отпускает, отрыв не увеличивается. А, Какие-то проблемы должно быть. Нет, все-таки не показалось. Все в порядке у Артема Емельяненко, Мы видим там впереди как раз едет э, Эролс Харт э, Евгения Баринова. Вот только нет, увы, увы, увы сходит. И второй с Долгор Петрона э, сходит Александр Никишин. Очень-очень обидно. Таким образом машина у нас в гонке остается, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Все, 8. Всего 8 машин. Да, Колобенков 9, но это только потому, что он еще не проехал то же количество кругов, что и Александр Никишин. Скоро он будет чиститься 8. Я надеюсь, не будет больше сходов, ибо у нас все идет к тому, чтобы очки вновь были не разыграны полностью. Где? Так. Значит, на третьем секторе сейчас... Евгений Баринов и только заканчивать второй сектор М -м, Богдан Холошевский. Значит, здесь, я так полагаю, все решит пит-стоп к э, в скором времени пит-стопа Евгения Баринова. Если, конечно, не будет никаких технических проблем у э, на машинах э, обоих этих пилотов, борющихся сейчас за лидерство. А, Все-таки Холошевский э, сейчас едет достаточно быстро. По сравнению с тем, как он ехал обычно с дом, все сейчас у него на вид на первый взгляд в порядке. Соответственно, мы делаем вывод, что, наверное, единственная причина, по которой были проблемы после первого текстопа, это какие-то неправильные настройки на или же неправильный комплект введения. А для тех, кто смотрит эту запись не с самого начала и не забыл, напоминаю, что с вами по-прежнему epop.net uh, и как говорит uh, Андрей Казаков в своих uh, обзорах формулы Nissan uh, голос российского виртуального автоспорта uh, на ваших экранах uh, Евгений Баринов, лидер uh, гонки Гран-при. Uh, Аргентины 98, восьмого этапа чемпионата Лиспок Back in History онлайн чемпионата, в котором гонщики переигрывают по-своему самые известные гран при Формулы 1. Ну что ж, и активно активно стал приближаться достаточно Богдан Халашевский. Возможно, замедлился. Ну да, сейчас вообще-то Баринова держит как раз Гермаков, а там впереди по-моему Лиспок Ездит, а... Да, нам прийти должен идти Крешков, хотя может быть это Бенетон, а мне, я не знаю, но это действительно Минарди Форта Антона Крешкова. Очень сейчас красиво вписался в первый поворот, потому что такое обычно приходилось видеть только в квалификации, да и то далеко не в исполнении всех пилотов. Да, Богдан Пошавский приближается. Раньше между ними была разница примерно в сектор. А сейчас она активно нивелируется. Ну что ж, может быть, и до питстопа Баринова что-то решится у нас. Юрий Воронов по-прежнему идет на третьем месте, этому его третьему месту ничто не угрожает. Поскольку, поскольку слишком далеко. Так, Бен, Беннетон, Беннетон, Артем Емельяненко. Что не так? Слишком медленно едет. Ой, как бы я боюсь, не сход. А, ну едет-то он медленно, просто он едет на лимитаторе, но почему же так медленно? На первый взгляд с машиной все в порядке. Нет, просто пидстоп он не сходит. Нет, все в порядке, выезжает. Но Артем Емельяненко теряет позиции, потому что он становится шестым. Он пропустил... Он пропустил Ермакова. А Ермаков все быстрее и быстрее. Он ведь догоняет уже... А, нет, простите, нет, я ошибаюсь. Плешкова он догонять не может. Плешков его обогнал на круг как минимум один раз. Так, проблемы. Проблема Александра Ушанова. То же самое, что у Опарина в этой гонке. То же самое, что у Загоруйка в И То же самое, что у Халашевского в Сузуке. Но во всех этих вышепересказанных случаях Загоруйка смог остаться в гонке. Я надеюсь... Да, остается с нами Ушанов. Остается с нами Александр Ушанов. Это очень хорошо. Потому что нам дополнительные сходы все-таки как никак не нужны. По-прежнему... Продолжает теперь уже не так быстро, но тем не менее приближаться... Э, приближаться Багдан Флашевский к э, Евгению Баринову. Хотя, по-моему, вот сейчас Баринов все-таки немножко под... э, слегка увеличил этот отрыв. Э, и я сейчас просто еще раз смотрю, на каком у нас моменте гонка. Э, и это я делаю для того, чтобы примерно предугадать, э, когда поедет в боксы э, Евгений Баринов. В принципе, до этого момента остается не так уж и много временем ой у меня сейчас такое впечатление возникло что едва-едва едва не справился с, тормож с торможением перед этим поворотом Евгений а Баринов в этом повороте, между прочим, э это один из тех двух поворотов, где самое серьезное торможение на трассе. Э -э вторым таким поворотом является первый поворот трассы. А вот сейчас будет предпоследний поворот. Здесь кажется, что тоже с очень высокой скоростью идет торможение. В принципе, это так, но на самом деле здесь важно тормозить не столько сильно, сколько аккуратно, потому что это вообще очень требовательный э к, тр к верной траектории поворот. И в боксы, как вы видите, Евгений Баринов пока не спешит. Вот здесь серьезное торможение. И нет, все-таки тормозит нормально пока. А вот сейчас я сказал, сейчас немножко отрыв подсократил. А, проблемы легкие слегка подзанесло Юрия Воронова. Но, тем не менее, все в порядке. А, Антон Плешков, вы посмотрите, активно атакует. Алексей Ермаков и явно пытается совершить обгон, чтобы вернуться в один труп с старым пилотом команды Минарды. Хотя все-таки напрямую он немного уступает, может быть... Ленарди быстрее на прямых, как раз, нежели... Да, вот, посмотрите, он, он слегка отстал на прямой, зато так приблизился в этом повороте. В общем, как бы там ни было, речь далеко не о борьбе за позицию. Поэтому, думаю, можно и отвлечься от этого. К сожалению, по-прежнему позади идет Артем Емельяненко. С другой стороны, я напоминаю, что он был в боксах. А Алексей Ермаков еще там пока не был, так что, может быть, в свою очередь заехав на пик он пропустит вновь Емельяненко вперед себя. А, значит, по-прежнему на последнем месте едет Александр Коваденко сохраняет, так сказать, движение. В а, боксах! В боксах! В боксах! Евгений Баринов! На каком он месте только вот? Второй, проехал, проехал мимо Холошевский, проехал. Все, второе место. Э -э, вот я как раз говорил о том, что борьба явно не окончена, но я вам, я вас уверяю, она не окончена сейчас. Просто э -э, свершилась очередная смена лидера, свершилась. Но... Э -э, разворачивает! Какой ужас! Вот, наверное, сейчас все и решилось. Сейчас все решилось. Сейчас он уже его не догонит А что я пытался сказать? Я пытался сказать, что шины-то ух... изнашивались у Холошевского перед его пидстопом Тормоза! Абсолютно, я уверен, тормоза! Он не... машина не тормозит И он уже пропустил Юрия Воронова Нет, Ушанов его решил здесь, предпочел пропустить Но машина... Вон, впереди Воронов Но машина не тормозит Как... по крайней мере, так, как нужно и гонка у нас, судьба гонки предрешена. Боюсь, что так. Проблемы, технические проблемы, проблема отказа торм... Ну, пока это не полный отказ, все-таки машина хоть как-то натормозит, но тормозит она не так, как надо. И отказ, проблемы с тормозами у Евгения Баринова. Какая обида. Второй раз подряд неудача пр... подкарауливает э, пилота команды. Ну, тогда Минарди, на прошлом этапе, теперь Эролс. Но здесь вообще-то я бы не сказал, что это неудача, потому что здесь, по крайней мере, я не боролся за лидерство в гонке. Э -э, но поедет в бокс? Нет. Явно же проблемы с машиной. С другой стороны, на боксах тор... тормоза не починить. Э -э, и продолжает пока борьбу, но... Я не вижу пока в этом особого смысла, если действительно проблемы с тормозами, конечно. Да, здесь вынужден тормозить сильно-сильно заранее. А Воронов сейчас у нас становится вновь третьим, потому что только что он посетил боксы. Так что я пока даже не могу он точно сказать, что же творится. Проблема у Емельяненко, проблема у Емельяненко. Что, неужели у него тормоза? Нет, здесь вроде бы все нормально Также в боксах побывал Александр Ушанов И его сейчас неужели обойдет? Нет, он слишком сильно отставал на несколько кругов его, естественно, Колобенков непосредственно в борьбе за позицию не обходит А что же Баринов? Что же Баринов? Он догоняет на круг как раз Артема Емельяненко А сейчас, вы знаете, нет, вот сейчас у меня такой впечатление, что сейчас все нормально Нет, нет, здесь все-таки слишком сильно промахивается может быть, я ошибся и не в тормозах дело? Нет, ну... Может быть, дело не в тормозах, но тогда повреждена подвеска. А почему она может быть повреждена? Ведь мы не видели ни одного удара. В общем, что-то неладное творится с машиной... Эролс... Евгения Баринова, но... Он продолжает борьбу и пытается удержать хоть какие-то позиции, но здесь он не справляется с машиной, но, по крайней мере, его не разворачивает, он просто вылетает и все-таки вписывается в один прекрасный момент поворот. Все это, конечно, очень хорошо, то, что даже несмотря на проблемы он пытается продолжать движение, но вот только я боюсь, что Воронов-то его сейчас догоняет. Обидно. Так, Холошевский. Да, чудо... Баринов отстает. Он ездит медленнее. А, продолжаются проблемы на его машине. Чудовищные проблемы. А, Воронов его... Ой, как быстро Воронов его догоняет. Похоже, сейчас и второе место лишится уже окончательно. Евгений не Баринов, поскольку а, не, пока ничто. Даже без, без приставки пока вообще ни, ничего не предвещает возможности. Для Юрия Воронова еще раз заехать в боксы Так что да Всего один поворот их разделяет. Ой, нет, да, да, простите, перепутал повороты Все правильно Скоро будет догонять Вот опять первый поворот, и впишется ли? Ну, сейчас пока все нормально но Проблемы продолжаются, это пак. А, ну что ж, даже если в борьбе за лидерство Все упущено, надо пытаться Сохранить прочие позиции так, а Воронов-то, Воронов-то все догоняет Баринова. Возможно, конечно, грустно за Баринова, но скорее всего я так подозреваю, что у нас э, первые две ступеньки подиума по сравнению с прошлым этапом будут э, точно такие же. Э, вот разве что теперь э, Ферали будет на втором месте. На первом. Лешков все еще четвертый, пятым по-прежнему чистится Алексей Гермаков. И там вылет, вылет Колобенкова. Колобенкова сворачивается. Он продолжает, уверенно, продолжает. Ну, нет, уверенно мы не живем, потому что вообще гонку плохо, плохо, очень плохо проводит Александр. Что он каких говорить не приходится зона, Ну, это зависит от того, насколько кругов он в итоге все отстанет. Там, как говорится, видно будет, если будет превышение, наоборот, если он пройдет, по сравнению с Лидером, меньше, чем 90% процентов дистанции, то, конечно, мне, как Хачка, говорить не придется. А второй Воронов! Второй Воронов, ибо все-таки за проблем с машиной, не удержал Юрия Воронов от его команды Феррари, позади себя Евгений Баринов и по прежнему видим, что тормозит он очень осторожно, и я все-таки считаю, что эта проблема с, э, с тормозами связаны. Ну что ж, э, в конце концов, э, в этом в принципе, я считаю, конечно, обидно за Баринова, но отчасти виноват он сам, потому что э, во-первых, э, тормоза изнашиваются в разной степени от того, как ими пользоваться. То есть, может быть, э, у каких-то пилотов такой стиль, который очень сильно э, изнашивает тормоза, у кого-то наоборот стиль торможения более щадящий. А, с другой стороны, также существуют элементарные настройки охлаждения тормозов, толщина тормозного диска, э, как раз усиление в процентах э, на тормоза и охлаждение, диаметр тормозных трубок. Так что. В общем-то, какие-то настройки... Какими-то настройками, наверное, Евгений пренебрёг, потому что как раз чем тормоза делать... И вылетает, вылетает Евгений Баринов. Потому что я как раз хотел сказать, что вот эти настройки, они как раз там... Если делать тормоза, охлаждать их больше, делать больше диаметр, то как раз жертвуются скоростью. Хотя вот усиление я бы не сказал, потому что иногда сделать тормоза не самыми сильными, полезными для тех, кому не нравится слишком жесткое торможение, даже в, в квалификационных, с, так называемых в файлах настройки, этапах, там иногда торможение бывает не стопроцентное, но вот как раз трубки влияют на максимальную скорость, и то есть, если делать их меньше, и меньше охлаждать тормоза, то это, конечно, негативно на них скажется, но это, конечно, приведет зарастанет скорости, но продолжаю, продолжаются проблемы. Не удерживает машину. Плешков далеко. Плешков. Так, кто-то был в боксах. В боксах Ермаков. Давайте смотреть. Догоните Емельяненко. Нет, Емельяненко не догонит. Кто-то вылетел. А Баринов. Баринов вылетел. Ну неужели сход? Я не слышу звука мотора, мотор заглох. Это сход. Да, увы, увы, увы, увы. Э, сходит, сходит Евгений Баринов. Э, ну что ж, отличную борьбу он нам сегодня показал. Очень, если честно, обидно. Э, Артем Емельяненко даже близко не смог подобраться к Алексею Ермакову слишком быстрый был. И стоп, ну что ж. Вы знаете, я сейчас хочу воспользоваться моментом, так сказать, и у нас такая борьба, борьба была очень, ну не, не борьбу эту нельзя назвать непосредственной борьба скорее позиционная, но была активная борьба Богдана Хвашевского и, и Алексея, вы ну, простите Евгения Баринова за лидерство в этой гонке, поэтому, вы знаете, я сейчас я оставлю вот всю эту картинку, ну, то есть показывать гонку буду, но я сейчас прекращу наблюдение на, на свой комментарий. Я хочу взять интервью небольшое у Евгения Баринова, и чтобы, для того, чтобы он рассказал нам о этой увлекательной борьбе за лидерство. Здравствуй, Евгений. Пожалуйста, расскажи мне и собственно зрителям о вот этой борьбе с Богданом Холошевским, которую мы только что видели на экранах, которая только что закончилась. И как ты считаешь, вот если бы не проблемы с машиной технически, вот смог бы ты побороться все-таки с Богданом за победу?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 И надеюсь, что в следующей гонке мне удастся выступить несколько лучше, и я все-таки увижу клетчатый флаг. Ну что ж, вы сейчас сами все прекрасно слышали. К сожалению, Евгений, ну можно сказать, проболтался. Да, действительно, вынужден это признать раньше времени что, действительно, Богдан выиграет эту гонку, и, заметьте, уже второй раз подряд такое происходит, потому что в Хересе я сам проболтался, примерно на середине дистанции. Ну, ладно. Случайности бывают, а мы смотрим гонку, глазами все Ермакова, ну, точнее, глазами, это не совсем так. Ох! Заносят его. Ну, просто... Глазами я не точно сказал, потому что глаза-то находится находятся ниже, камеры, камера. Да и вообще вся голова, <с horizon> не только глаза. А -а -а -а Алексей Ермаков после схода Евгения Баринова, которого вы только что слышали, идет на четвертом месте. И похоже, так он на нем и останется, потому что Артем Емельяненко, а -а -а в принципе, не так уж и далеко, но... Увы, не сможет э, его догнать С другой стороны, Артем догоняет на круг э, Александра Колобенкова Да, как раз опять же на ваших экранах сошедший Евгений Баринов И проблемы, вновь проблемы Александра Ушанова Уже было такое сегодня и с ним, и с опариным, да Но вообще-то в первый раз сходу удалось избежать Ушанова Ну что ж, посмотрим, что будет позже Конечно, лишь бы не было схода, потому что все меньше и меньше машин. Уже не все очки будут разыграны. До конца гонки, до конца гонки осталось не так уж и много всего ничего. Минут 20, если я не ошибаюсь. По-прежнему позиции те же Багдан холошевский Юрий Поронов, Антон Плешков Алексей Ермаков... Артем Немьяненко, который вот уже догнал Александра Колобенкова и будет сейчас его обходить на круг, если, конечно, Колобенков не окажет сопротивлением. Впрочем, он этого делать не должен и пропускает, пропускает. А, да, второй раз подряд избегает схода Ушанов. С чем, его, с чем его мы можем даже в некотором роде поздравить, потому что... Я бы сказал, очень увезет ему, потому что опарин этого э -э, в результате вот таких вот обрывов э -э, сегодня сошел. Э -э, Судуки сошел Калашевский и решил свидетельство в гонке. Э -э, хотя с другой стороны, загоруйка Дмитрию также повезло на прошлом этапе в Хересе. Э -э, Колобенков, Александр Колобенков, который сейчас должен пропускать уже Юрия Воронова. Колобенко сейчас на восьмом месте, но он пока не проехал столько же кругов, сколько и баринов. А, так что номинально он будет а, Кстати, должен заметить, что пока что Александр это единственный оставшийся в гонке а, представитель клиента резины ГВР. Хоть это большого значения не играет, но тем не менее весьма интересный факт. Надо заметить это весьма зловещий знак перед для, для, ну, конечно же, для мира, перед двухлетним доминированием, перед да дает собственно для путира Проблемы, проблемы у Колобенкова, по-прежнему машина просто, ну, едет, да она едет, но проблема, он даже, смотрите, делал движение явно для прогрева резины. Наверное, как раз с резиной сейчас проблемы испытывает э, Вильямс, точнее, пилот Вильямса Александр Колобенков. А, ну, Холошевский по-прежнему уверенно лидирует, дело все идет к победе. А, на втором месте уверенно едет Воронов. Так что второй раз в подряд команда Феррари будет набирать очень высокие очки, в то время как будет очень мало очков набирать Макларен. Макларен как раз на ваших экранах Алексей Ермаков. Пятым по-прежнему движется по трассе Артем Ендененко. У Шанова вроде проблем таких больше нет, которых мы уже видели. Да, у него все в порядке, он продолжает движение по трассе. И Александр я уж подумал, еще кто-то сошел, но Александр Ковинцов продолжает движение и он пока единственный пилот, кто не проехал такое же количество кругов, сколько ну, Дени Баринов, а потому он все еще чувствуется позади него, то есть на восьмой позиции. А после того, как Юрий Воронов обогнал на круг Артем Едмельянника, теперь, э, простите, нет, после того, как Юрий Воронов обогнал э, Александра Колобенкова, он будет обходить как раз Едмельянника. Э, скоро Антон Плешков, возможно, если успеет, обгонит на круг э, Алексея Ермакова. Ну что же, Артем, пора уже ему и пропустить. Видимо, сделать это после этого поворота. Да, сбросил много а, федераль газа и Феррари э, просто, уверенно едет вперед. А... На шестое место перебрался. Ой-ой-ой, как развернул Ушанова! Машина цела, по крайней мере, крылья на месте. Да, и едет немедленно Нормально вроде бы Надеемся А, проблемы, проблемы Опять же, банально, либо с резиной, либо с тормозами И поэтому как раз и вылетел Ну что ж, неужели сход? Двигатель работает Обидно, сход а, Ну что ж Дважды едва не стал жертвой дисконнекта Александр Ушанов, но вывели его э -э с трассы тормоза. Э -э к слову, сегодня я уже насчитал как минимум троих, э кого подвели тормоза. И это при условии, что мы не знаем, что случилось там, например, с тем же имениным. Нет, ну у других... или с загоройка, ну у других... Пилотов сошедших явно другие причины, потому что все остальные сошли намного раньше, а проблемы с тормозами, они, ну, обычно не возникают в начале гонки. А, ну что ж, прискорбно заметить, что у нас на трассе всего шесть машин. А времени остается до финиша все меньше. Правда, их я не могу сказать точно сколько, по -то времени 10 минут может, может чуть больше. А, По-прежнему смотрим вид из машины э, машины Алексея Ермакова, который уверенно ведет турнирную, на четвертом едет на четвертом месте, и это уже похоже будет второе, а оно... может Второе подряд четвертое место, потому что он в Барселоне он приехал на более низкой позиции. Но как бы там ни было второй раз подряд открывается в каком-то смысле Алексея Ермаков в отсутствие своего коллеги по команде Алексея Капарина. И привозит в Макларену какие-то очки. Вынужден даже в этом быстром повороте сбросить газ, хотя в идеале его сбрасывать отнюдь не надо. А это значит, что такую машину настроена идеально. Она слишком. Нет, тяжело я бы не сказал, по-кранечку всего ничего. Может быть, проблемы там неправильные стройки что в этом вроде. артем Емельяненко, в общем-то, может повторить свой успех Барселоны, когда впервые он приехал в очках. В общем-то, не дурно, учитывая прошлые невезучие, так сказать, гонки. Монса, где едва-едва не вышел Артем Артём. Пафром Кашан, где даже какой-то момент лидировал. Но, наверное, сам... Да и лидировал он, в общем-то, и вымыли. Но вымыли он лидировал буквально считанные метры, ибо едва он обошел Юрия Воронова. Тот просто на опыта вынес его, но э на том этапе никаких наказаний никому вынесено э не было. А По-прежнему Александр Колобенков числится позади Александра Ушанова, потому что не проехал необходимое количество кругов. Вот сейчас проехал. Только сейчас Колобенков становится, насколько я понимаю, шестым впереди и. Да, впереди Бариново и Ушанова. Ну что ж, если Колобенков не отстал больше, чем. Нет, простите, я не могу вам сказать точно сколько кругов. Если он не превысит 10% дистанции от то он получит немного ну, немало 3 очка хотя не так уж и хорошо для такой гонки как раз лидер гонки богдан фашистский по моему скоро будет догонять из колобенкова И Воронов, по-моему, в секунд 40 или даже 50, а может целую минуту проигрывает Холошевскому. Но, по-моему, это еще единственный пилот, который еще не проиграл Холошевскому круга. кстати, Воронов сейчас догоняет, по-моему, Алексея Ермакова. А, ну да, по идее, как раз Ермаков идет впереди Емельяненко, а Миряненко недавно обогнал. Финиша остается еще меньше, где-то в районе э, 7-8 минут. И, наверное, нам уже стоит э, в плане как раз обзора камер Больше поглядывать за Холошевским, поскольку. Э, поскольку. Знаете, я, поскольку скоро будет финишка. Знаете, я что-то не вижу позади Ермакова. Воронова вполне возможно, что.. Да, я был прав абсолютно, когда подумал, а не кто-то сказал про Ермакова. Да, подумал, что, наверное, обходить им будет Плешкова. Плешкова, потому что.. Потому... Ну, вообще-то потому что Холошевский-то его на круг уже обогнал, то есть почему бы и Воронову не обогнать. Коробенков по-прежнему идет шестой, и несмотря, ну, если, конечно, у нее болельщики, то даже не болельщики, а просто те, кому важ... важно соревновать, важен соревновательный момент в этих конкурсах, будут сейчас, наверное, еще и пальцы за Колобенко, чтобы не дай, да и не только за него, для него, других пилотов, чтобы не дай бог, он или кто-нибудь еще не сошли. Знаете, очень близко мне показалось... Нет, мне действительно показалось. Просто два очень, ну, относительно с такой камерой похожих участка трассы. Мне показалось, что Воронов прямо позади Холошевского. А сам Холошевский сейчас будет обгонять Колобенкова. Да, красная машина. А красные у нас сейчас на трассе только Вильямсы, потому что Феррари... феррари это прост, <If you start off> и она, так сказать... Euh, синяя. Что ж, сейчас Колобинков, да, аккуратно пропускает, не возникает с противодействия и продолжает движение к финишу, как и все остальные э, пилоты. По-прежнему вот, камера перебирает через, переходит через сошедших, потому что все еще они остаются на сервере и... Ждут окончания этой гонки, результатов, хотя результат уже вряд ли изменится, если больше никто не сойдет, а мы надеемся, что больше никто не сойдет. Результаты эти пока что таковы, что холошевский первый, Юрий Воронов на втором месте, на третьем. Антон Плешков, кстати, вот и как раз хотел только сказать, что будем надеяться, что Антону удастся доехать на этом, на этой позиции, потому он, кстати... А, нет, это я не о том подумал. Конечно, третье место Это не так высоко, второе место Естественно Но, думаю, Плешков будет рад Потому что Антон Плешков будет рад Потому что э, В прошлый раз он ехал вторым уверенно Но подвели тормоза э, Я тогда не ошибся Действительно, это оказал, оказались проблемы с тормозами И они не дали ему помочь э, Феррари завоевать дубль С другой стороны Смотрите, вы сами сейчас все видели. Антон Плешков греет резину. И, и говорит ли это о том, что у него вновь проблемы технического характера. Так, здесь у нас Богдан Хвашевский. Я сейчас оставлю пока что камеру на нем. Потому что вполне возможно, что сейчас будет финиш гонки. Финиш гонки Вал, Вполне возможен, я так думаю Если нет, то по крайней мере Сейчас он заканчивает предпоследний круг Да, скорее всего так и есть Он заканчивает, закончил предпоследний круг И уходит на последний Поэтому сейчас последний раз мы Как бы прерываемся И смотрим на других Пилотов перед тем, как запечатлеть финиш Богдана Холошевского. Вот сейчас вновь какая-то серая машина впереди Юрия Ворнова, и мне кажется, что на этот раз это точно Алексей Ермаков, но э, очень, мне кажется... Да, я не ошибся, это Алексей Ермаков, но я абсолютно не уверен, что он успеет догнать. Э, точнее, э, да, Юрий Ворнов, наверное, не успеет догнать. Хотя им еще предстоит. Они сейчас только-только заканчивают предпоследний круг. И вполне возможно, что может успеть. В любом случае это не имеет значения. Речь идет об не за позицию. Так, где у нас там? Холошевский? Холошевский уже на третьем секторе. Значит, пока оставляем, фиксируем, как бы, взгляд на нем. Не, ну по идее уже пора. Пора. Уже должен быть сейчас финиш. Сейчас уже, по идее, должен быть последний круг. Если этого сейчас не, если сейчас финиша не произойдет, то я, честно говоря, буду удивлен. А, да, это финиш, посмотрите, он едет влево-вправо, так сказать, показывает радость. Виляет, да, абсолютно, финиш. И Богдан Хлажевский выиграет вторую подряд гонку и третью в сезоне. Ну что ж поздравляем финиш предстоит еще только дюре воронову вполне возможно нет плешков финишеры тоже позади него вот артем яненко что что неужели колобенко всходит ну какая досада ну всего ничего доехал хотя с другой стороны может быть простите я сейчас это уберу это Загоруйка. Да, вот уже Халашевский в боксах. Вот только сейчас... Он успел обогнать Ермакова? Успел. И только-только сейчас тоже будет... давайте посмотрим. Да, радуется тоже. Второе место это не каждый день у него случается. Хотя была и победа сенсационная, вымыли. И финиширует Юрий Воронов вот сейчас. Финиширует на третьем месте. Таки доехал. Таки закрепил победу Минарди. Ой, ломает крыло. Макова, но какое-то уже имеет значение. Даже без крыла сейчас, ну, не стал рисковать. Вот только-только сейчас финиширует Артем Емельяненко. А -а -а. А, да, да, что-то... все таки не доехал а, Александр Колобенков. А, пока сейчас... Да, сейчас все уже нажали кнопку Escape и уже все в боксах. И только Юрий Воронов продолжает а, движение по трассе. А, ну что ж, друзья. А сейчас на ваших экранах результаты, полные результаты этой гонки. Ну, мне остается только с вами попрощаться. Увидимся мы с вами в следующий раз на легендарной английской трассе Сильверстоун. Увидимся и посмотрим гонку Гран-при Великобритании 1999 -го года. Ну что ж, увидимся в Сильверстоуне. До свидания.